Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. В этом видео я хочу представить вам свой личный топ из 5 гитар до 30 тысяч рублей. И первая гитара, которую хочу вам показать, Cord Earth 70 BR. Из чего же изготовлен данный инструмент? Верхняя дека массив ели, обечайки и нижняя дека красное дерево. Гриф изготовлен из красного дерева с накладкой из ованкова. Бридж изготовлен из палисандра. Красивенькая окантовочка. Все как надо. И цвет довольно приятный. Очень приятная обечайка на ощупь. Открытые поры. Приятненько это ощущать гриф вообще удобнейший это очень крутой и удобный инструмент мне он очень нравится и здесь даже не к чему придраться я бы однозначно взял себе его э, даже как первый инструмент если бы только начинал играть Следующий инструмент, который я хочу вам показать, это Fender CD60S. Весь корпус гитары изготовлен из красного дерева. А дек это из массива, понимаешь? Гриф тоже из красного дерева, а вот накладка уже из ореха. Здесь тоже орех как бы, он везде. Приятная окантовочка, только уже черного цвета. Вся такая глянцевая, блестящая гитара. У Fender очень удобный гриф с закругленными краями, что действительно облегчает вот эти вот штуки делать. Вроде красное дерево, а должен быть объем, да? Должен быть такой звук э, м, теплый, бархатистый, знаешь, благородный. А он наоборот звенит, он очень яркий. И вот любителям вот этого яркого звука он вообще зайдет на ну, прям чик-чирик. Посмотрите на этот блестючий шикарный инструмент. Это лак Т-88А. Пройдемся по спецификациям. Массив Ели Энгельмана. Нижняя дека и обечайки. Африканское красное дерево Кая. Гриф изготовлен из него же. Накладка на гриф Браунвуд. И отличие от предыдущих гитар, это графитовые порошки. Как я считаю, самое важное это гриф. Здесь его профиль еще тоньше. Он более... Удобный, наверное, ближе к электрогитаре его профиль создан. Несмотря на то, что это корпус уже не Dreadnought, а Grand Auditorium, он сохранил всю вот эту свою низастость, сохранил среднечастотную вот эту вот всю свою штуку и звучит вполне себе офигительно. Этот корпус подойдет для тех, кому неудобен корпус Dreadnought. Внешний вид у этой гитары на 5 с плюсом. Производители подошли не только ответственно, но еще и с креативом. Следующий инструмент, который бы я для себя выбрал, это Sigma DMST. Подробный обзор уже есть на нашем канале, поэтому стопориться на ней не буду. Переходи сюда по ссылке и наслаждайся. По сравнению с предыдущими гитарами, я считаю, что этот инструмент обладает самым глубочайшим и объемным низом. Возможно, такой инструмент зайдет не каждому, но послушать я вам его очень советую. Корпорация Yamaha Инструмент Yamaha Как ни странно, FG-820 Верхняя дека, массив ели Обечайка и нижняя дека Красное дерево Гриф изготовлен из НАТО же, по-моему Накладка на гриф Палисандр Бридж-палисандр. Из всех представленных инструментов Yamaha, я считаю, более сбалансированной по звучанию. В ней есть и яркость, в ней есть и незастость, и середина. В общем, это реально крутой инструмент. Если вдруг в нашем магазине не окажется гитар, которые были в обзоре, вы можете смело брать Yamaha FG-820. Она действительно зайдет любому. Одними из самых востребованных гитар является Yamaha F310 и Kord AD810. Данное видео с разбором этих гитар есть на нашем канале, поэтому они не попали в этот топ. Переходи по ссылке и чекай это видео. Как обычно, еще больше крутых и интересных обзоров на нашем канале. Ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!